Всем привет, всем добрый день, добрый вечер, кто когда меня смотрит. Итак, сегодня, дорогие мои девушки, я раньше очень часто снимала, сейчас как-то вот забросила видео под названием Любит, не любит. Сейчас перед вами две цифры, 1 и 2. Не напрягаясь, выбирайте свою цифру, прогнозировать буду на своих авторских горбатых и подсказочки немножко нам астрология даст. Так что... Дорогие мои, выбирайте свою цифру. Если вы выбрали цифру 1, мы начинаем, скажем так, мы начинаем. Итак, тема нашего обзора. Конечно, дорогие мои, скажу, ну не индивидуально это все. Это не индивидуальная консультация, а общие такие тенденции. Так. И подсказка от Кассандры. Так. Скажем так, вот, ну будем тут, так сказать, гадать, смотреть, посмотрим, какие его планы, какие его планы на вас. Ну, может быть, вам показалось, что не очень там какие-то планы, допустим, месяц-полтора назад. Естественно, дорогие мои, это такое видео для тех, кто... Ну, кто давно в отношениях или тот, кто хотя бы два месяца как познакомился, два-два с половиной. Потому что совсем, сами понимаете, если было первое свидание, тут вот может... Ну, просмотрите, конечно, но может быть и не такие глубокие у вас связи, чтобы мы с вами это уже сканировали и определяли. Итак. Его планы на вас. Вообще, скажу немножко, тут эгоистичность есть, его планы на вас. Но кто-то из вас друг для друга, как помощник, как путеводная звезда. Поэтому очень интересно. Он смотрит свои планы и хочет как бы и вас втянуть в свои планы. Я не знаю, хорошо это или плохо, но вот так вот карты говорят. Может быть, вы, вы хотели, чтобы с его стороны было больше планов как-то для ваших выполнение ваших задач, может быть, и целей. Теперь смотрим так, любит не любит. Скажу так, что до, э, до вас у него был, конечно, выбор в девушках, в женщинах, но сейчас он, конечно, вас любит. Это тут даже не обсуждается, здесь оно, это лежит на поверхности. Если от вас что-то он скрывает если что-то такое, что он от вас скрывает. Ну, единственное, что он может скрывать, это какие-то траты, может быть, растраты, может, какие-то прошлые его истории, где он ездил ради любви, может быть, в другой город или в другую страну, там что-то было у него связано с любовью. Вот немножко тут такой момент, конечно, есть. Возможно, до вас у него была очень важная для него персона, которую... Он до конца еще маленький 5%, так как любовь к вам уже, но какие-то 5% и 100% его иногда терзают. И он вот, ну как сказать, возможно даже ищет какие-то обрывки информации про эту персону, вот тут такое есть. На сегодняшний момент он от вас ничего не скрывает, только вот это маленький осколочек у него есть в сердце. Но вас... В вашей персоне он нашел что-то более надежное. Смотрите, карта она земляная, она укрепляющая. Это как почва, это как фундамент, это как корни, которые его тянут и держат. Вы как почва, и рядом с вами он может и выставлять свои планы, и идти к своим целям. То есть вот тут очень хорошо. Смотрим дальше. Что он от вас, возможно, иногда ждет или как-то ожидает? Ну, как вариант. От вас он может ожидать... Какую-то, знаете, я бы сказала, может быть, даже информацию ждет. Больше сочувствия к нему он ждет. Как бы, не знаю почему, может быть, его так воспитали, или, может быть, у него в душе, он в душе каким-то маленьким ребенком оказал. Ну, по сей день есть, бывает такой мужчина. То есть он от вас ждет какого-то сострадания и, может быть, обсуждения каких-то тем. Ну, давайте посмотрим, каких же тем... Sein, Может быть, ему интересны какие-то тайны вашего рода, как вариант, да. Ну, я не скажу, что он от вас ждет, чтобы вы меньше его пилили, но в том числе чуть-чуть это вот с вами такое вот он и вы. Хочет ли он что-то менять? Ну, вот не знаю, тут как бы карта дома легла. Знаете, может быть, он так раздумывает, вот где мы сейчас живем, нам бы поменять на более теплое жилье, более уютное жилье, или более другое жилье на территории, где теплее. Вот, вот тут немножко вот такой момент есть. В принципе, с вами он менять ничего так глобально, ну как бы, конечно, дом это важно, если вы с этим согласны, да. Но у нас гадание называется любит не любит главный момент мы понимаем что любит вы как ему и родня уже и в общем любят и все возможно даже и его родня тоже вас очень в том числе любит то есть в общем-то дорогие мои очень хороший расклад скажу так и совет от кассандры совет от кассандры Хвалите его как отца, или хвалить его родню по его отца надо вам хвалить. Вот такой совет от меня, да? Вот, что-то иногда надо ему объявлять, говорить, вот смотрите, вот такая карта, вот что-то хочет он от вас, ему иногда кажется, что вы такая тайная женщина какая-то, загадочная, недорас... ну, недораскусанная, недоразгаданная вот тайна. И ему иногда хочется, чтобы что-то ему сказали такое необычное, вот что-то такое. Ему, конечно, нравится, я вам скажу так, он вас, вы его зацепили вот этой тайной, и поэтому... Ну вот он от вас вот ждет какого-то, как вспышки какой-то. Может быть, не будьте слишком правильный и монотонный. Может быть, он э, хочет в постели какую-то вспышку. Тоже бывает так. Он хочет, чтобы где-то вы, может быть, в, допустим, в интимной теме. Может, чтобы вы немножко покомандовали. Какую-то инициативу от вас хочет. Вот это вот и есть, дорогие мои, да. Вот. И, ну вот чтобы вы от него не спасались чем-то сильно женским. Вот тут очень интересно. Может быть, вот он, как я тут сказала, он хочет, чтобы вы его пожалели, а по факту, когда мы в семье муж и жена, значит, муж должен жалеть женщину. Вот тут один момент, дорогие мои, я вас прошу обратить на это внимание. В общем-то хорошо, но вы знаете, любовь любовью, но надо эту любовь, знаете, как машину обслуживать. То есть в хорошем смысле надо внимательно смотреть, чтобы у вашего объекта любви все было в порядке и все было в достатке, скажем так. Вот сюда включается и психологический момент, психологические сферы. Вот, дорогие мои, был такой вам расклад на моих горбатых картах. Подписывайтесь, кто не подписался. Ставьте лайк, пишите комментарий. Буду благодарна за донаты. И до встречи на моем канале. Теперь информация для тех, кто выбрал цифру 2. И еще раз напоминаю, дорогие мои, что после этого видео в конце будет небольшая такая видеокорректировка в теме любви, кому это надо. такая видео маленький помощь, там можете посмотреть, кому надо. И еще хочу сказать, что этот прогноз не индивидуальный, к сожалению, он такой обобщенный, как вы понимаете, потому что он снят для многих людей, он не лично для вас снят, да, дорогая моя. Итак, начнем. Видео наше называется "Любит, не любят». Тут интересные моменты есть. Так вот И будет подсказка от Кассандры. Подсказка от Кассандры. Вот так вот положим. Итак. Смотрим так, вот есть ли вот планы на вас. Скажу так, что вот эта линия, дорогие, дорогая моя, непростая. Почему? Потому что в ней затесались, э, не в прошлое, а вот в настоящую ситуацию, две таких сложных карт. Одна демоническая, другая такая магическая, но она тоже как от черных. Три шестерки, но такая магическая, видите, глазик такой, глазик вот такой, да, когда вот кто-то лезет, сглаживает, вот от слова сглазит, да. То есть, ну, я хочу сказать, что изначально тут отношения не очень простые. Ну, вот не так, как хотелось бы. То есть, вот планы. Такое ощущение, что вот человек как будто, вот смотрите, карта огня. Она хорошая карта. Человек, может быть, он такой горит, хочет что-то делать, что-то делает. Но тут, может быть, такой вариант, что у человека больше планов, чем он может их осуществить. Даже элементарно по материальной теме. Да? Но вот его планы с вами... Как-то все, как будто, знаете, как будто когда он что-то вам предлагает, вы как-то его срубаете, рубите. Возможно, у вас по женской линии какая-то там какашечка такая идет, которая нарушает ваши семейные целостности, которая ломает гнезда. Это, знаете, такое, бывает, как осколочек родового проклятия, в том числе. Так что, если вот то, что я сейчас рассказываю, подтверждает вашу реальность, советую вам. Ко мне через WhatsApp записаться на консультацию. Ну, как вариант, если не надо, не записывайтесь. Ну, внажды записывайтесь. Буду объяснять, как вам блокировать вот эту историю. И, конечно, напомню, что э, с глазы порчи через интернет с, снять практически очень сложно. Э, как одна дама, тут я случайно попала на видео, она говорит, вы смотрите мои расклады, и вы в этот момент очищаетесь от чего можно очиститься вы когда смотрите расклады вы получаете информацию а негатив снять только может вот человек который рядом понимаете можно какую-то сделать подстройку конечно но полностью если сильная порча то и по видео она не снимается запомните не верьте в чудеса не верьте в силу интернета все имеет какие-то границы итак я отвлеклась идем дальше любят не любят Возможно, он беспокойная какая-то личность, да, потому что я не вижу в ваших отношениях вот той самой настоящей, той любви, которая хотелось бы. Может быть, он для вас тяжелый продукт, может быть, у вас беда. Вы знаете, иногда бывает вот осколочек у проклятия, он работает так, что вот вы как будто вот выбираете, ну, не тех, вот каких-то, вредных таких, хулиганчиков каких-то, вот выбираете плохишей, да, и потом вы с ними начинаете жить, и получается вот через пень-колоду, то есть не так, как вам хотелось, жизнь не настолько прекрасна, как она может бы быть, могла бы быть, да. Поэтому вот я не могу тут сказать, что он вас любит, нет. Смотрите, какая карта. И карта любви перевернута. И вот так, то есть немножко что-то вас тревожит. Какой-то вы на сегодняшний момент, дорогая моя, вы живете с какой-то занозой, с осколком в сердце. Может быть, он что-то сказал, может, он что-то сделал. Может, вот вы цапались, высказывали друг другу. Может быть, вас ваша родня подтачивает. Или его его родня подтачивает, да? Что вот он делал вид, делал вид, а иногда как бы сдерживает себя. А иногда вот, может быть, с мамой там или с сестрой поговорил, или с братом приходит, и вам какие-то, знаете, как хамства такие. Иголки такие, как молнии выдают, да? Вот такое тут -то тоже может быть. если что он скрывает? Ну, у него есть что скрывать. Возможно, у него были непростые отношения с полициями когда-то. Возможно, что-то связанное, ну, давайте не будем прям там какие-то флирты. Ну, возможно, у него были какие-то увлечения, связанные с какими-то переездами в том числе. Возможно, кстати, тут одна карта интересная. Возможно, он по отцовской линии вот такой вот, как мачо. Его иногда тянет в какие-то приключения, а когда мужика тянет в приключения. Знаете, одно дело, когда он молодой парень, а другое дело, когда он уже в семье и он должен за целостность, за Спокойствие в семье, за деньги в семье, как бы думать, они а про какие-то путешествия и приключения где-то покуролесить. Поэтому, эм, то есть, вот так сказать, возможно, на нем какой-то шлейф за обиду какой-то женщины, или у него за плечами личные отношения, где он, может быть, ну, как-то не сложилось с девушкой, она ему вслед что-то пожелала и какой-то блок на него наложила. Из-за этого вы, как бы, может, даже ругаетесь на пустом месте, из-за ерунды какой-то, да? В общем, вроде неплохо бывает, а вот что-то цапаются люди, цапаются. Это такой эффект. Знаете, вот эта карта такая воровства, что, может быть, допустим, кто-то из вас, когда-то отбил у кого-то вот половинку из-за этого вот такой блок он работает в ваших отношениях его конечно надо блокировать убирать иначе вот такие отношения при таких картах они тяжелые я не говорю что там закончится уж разводами Нет, тут можно дальше жить Тут и детей можно заводить, и все. Но просто вот они вот как-то вот ровно-ровно, вот так. И опять ровно-ровно, вот с каким-то вот провалом, понимаете, провал вот происходит. Что вас с ним ждет? Ну, смотрите. Карта такая неплохая. Карта дуба, она такая, это, знаете, или рождение сына, можно так расшифровать мои эти авторские карты. И ну, ждет, в принципе, потихонечку улучшения в отношениях, да, стабилизация в семье но вот надо вот что-то вычищать и тогда будет неплохо хочет ли вот допустим он что-то вот при дальнейших отношениях хочет ли он что-то поменять не знаю он хочет чтобы как-то спокойнее он от вас ждет вы от него возможно ждете а может быть он хочет чтобы вы поспокойнее дорогая моя вы как-то может быть слишком болезненно реагируете на какие-то его слова на какие-то его поступки а еще хуже если вы там ревнуете его по черному да возможно карта так вверх ногами возможно он чувствует что как-то вы ему авторитет какой-то не проявляете не объясняете что он тоже в определенном авторитете то есть есть тут такой момент что ну, ну вот ему что то для стабилизации не хватает понимаете в ваших отношениях вот еще чуть-чуть вот дайте ему может быть, меньше где-то перетягивайтесь с ним вот извиняюсь извиняюсь конечно что применила э, такой момент. Он вообще хочет, чтобы что-то поменялось вот, в отношениях. Даже вот, если вот, знаете, общий объем взять, половинку разрезать, как от булочки, да, он хочет, чтобы вот, вот одну половинку булочки вы сделали, не знаю, другого цвета или с маком или с кремом, да, вот такая вам подсказка. И какая еще подсказка, смотрите, даже в подсказке выполз черный демон. Очень-очень, дорогие мои, в ваших отношениях присутствуют там третьи силы. Ну, карта Марса, карта Марса, ну, держите себя в руках, помогайте ему. Да, может быть, надо иногда его в чем-то поддержать. Карта Марса, поддержи мужчину, объясни, что он молодец. Может быть, чего-то вот ему... Может быть, его в его родной семье когда-то в детстве раскачали, и он вот такой немножко, знаете, нервный-нервный идет по жизни одобряйте, может быть, его профессию, поддерживайте, может быть, не ревнуйте его к работе, не подозревайте, что он там на работе или с работы, когда едет, что-то там у него происходит в дороге, да, а если он шофер, то тем более, тут вот такой момент, у меня недавно была клиентка, у него муж дальнобойщик, и я сказала, слушайте, да, вы понимаете, какая у него непростая работа, а вы тут уперлись, то есть, Дорогие мои, давайте уважать своих мужчин, давайте уважать своих, свои половинки. Буду благодарна за лайки, еще больше за донаты. Проверяйте подписочку, ставьте, нажимайте колокольчик, чтобы вам приходило извещение о моих новых видео. Давайте сделаем мир гармоничнее, чтобы внутри спокойно было и на планете более спокойно. И до встречи на моем канале.